Во многих районах города, на многих улицах отключается свет, уже началось это с половины восьмого, и отключение продолжается, видимо, бригады работают эти аварийные, для них это уже какая-то, наверное, не аварийная, ситуация, а вполне себе... Рядовая рабочая, потому что последние месяцы, сколько времени отключения происходят постоянно, периодически не только в Листе, а по Калмыке. Вот писались Яшкуля в Троицком отключении, написали сейчас вот в Ергенях отключение. Я попросил присылать мне, попросил присылать мне время отключение время подключения и обращений стало очень много не все успеваю прочитать но то что вы пишете это уже хорошо потому что вы зафиксировали время когда у вас отключают энергию, электроэнергию и если вдруг у вас что-то испортится либо не дай бог произойдет какая-то травма там по вине того что там находились в темноте или еще что-то то в дальнейшем можно будет предъявить компании энерго поставщику ну и цель конечно это такая в частности может быть и как выиграть иск да какой-то да возместить ущерб понесенный но более такая глобальная цель это чтобы на нас а на наш регион обратила внимание, обратили, обратила внимание компания Россети, да? это, по-моему, основной поставщик. И что-то предприняли, там, выделили там, какие-то средства, может быть, в наш регион на ремонт этих сетей. Так, не могу подключить Саглару почему-то. Так, Сейчас еще раз попробую. Что то пригласил? Нет, что-то с Инстаграмом надо обновлять, или что, поэтому сообщение плохо вижу. Пишу, что э, вижу, что люди пишут, что кого-то врагнул свет и испортился микроволновка. Просто пишет, что нет света. Просто пишет Менде, все Менде. В общем, вкратце хочу сказать, что мы решили сделать. Мы хотим помочь подать иски гражданам Калмыкии в суд. Вот, чтобы этих исков было много. Э, ну и чтобы внимание уже обратили на нас, на наш регион. И, как сказать, может быть, предприняли какие-то меры по ремонту этих э, сетей наших электрических, которые... А вот Соглара не, не тянет интернет, потому что у нее сейчас отключено электричество. Э, поэтому она не может... Подключиться к нам. А, тут, по-моему, Санал. Санал, если можешь, давайте я подключу. А, расскажешь тоже. Санал тоже юрист. И более компетентно сможет объяснить <связь> нашу задумку. Тут пишет, что в Россети не дозвониться. Да, все верно. Там у них автоответчик. Музыка играет веселая можете включить, да? кому скучно, у кого сейчас света нет. А, ну и там э, предлагается подать жалобу на сайт. Жалобу надо обязательно подать, потому что когда будете подавать иск, опять, ну обязательные условия. Санал, привет! Как у тебя вижу? Есть? У меня есть свет. Белая половина людей нашей республики, у которых есть свет. У многих нету его, к сожалению. Держитесь. Надеемся, что свет дадут раньше, чем, чем у вас погаснут свечи. Санал, расскажи, что мы можем сделать в этой ситуации. Вот свет продолжает отключаться. Мы буквально сегодня вот с ребятами собрались, обсуждали эту ситуацию с отключениями. И вот сегодня же и отключили. Пошел такой легкий снежок. Первые истории в Инстаграме появились, что как красиво падает снег, все прогуливаются. И дальше пошло то, что э, у людей... Ты уже, Целин, ты уже все рассказал, то, что мы планируем сделать. Я тоже по, по, по, поначалу скептически отнесся к этой идее. Но сейчас смотрю, действительно, оказывается... У многих выключается свет, и сейчас промониторил все, все соцсети по этому поводу, как пришел после собрания, действительно оказывается. Проблема актуальна, люди очень страдают от этого и еще усугубляются тем, что сейчас, как котлы окажутся привязаны к электричеству, если нет света, есть газ, света нету, люди мерзнут, мерзнут дети в первую очередь и наше старшее поколение, стал потихоньку звонить своим приятелям, друзьям. Действительно, оказывается, так и есть. На сегодня, да, вот, как ты сказал, мы решили попробовать подготовить бланки исковых заявлений, консультировать людей по этому поводу. Знаем уже, что существует постановление Пленного Верховного Суда, которое... Ну, это все, эти иски, они идут в рамках защиты прав потребителей, поскольку мы являемся потребителями вот этих электрических услуг, да? Да. Это услуга по предоставлению электроэнергии. У нас у всех договора, договора публичные, мы все заключали с ними договоры, и мы являемся потребителями. И согласно законодательству о защите прав потребителей, у нас есть определенные права в случае предоставления некачественных услуг. Это я сейчас пока то, что я прочитал, вкратце говорю. Я думаю, то, что сегодня за ночь я подготовлюсь, там еще ребята там с Аксоглара подготовятся, еще там наши юристы. И потихоньку уже будем основательно об этом завтра, послезавтра говорить, обсуждать. Ну, к рабочим дням, к рабочим будням мы уже будем готовы. И то, что хорошо, что ты вышел прямой эфир, уже там сколько 60 человек нас смотрят, и люди уже будут знать, что мы, ну, активисты, да, НП, наши Калмыкия, все, кто... Все, сейчас, кому... Те, кому не хватает электричества. Все, кому не хватает электричества. мы решили помочь. Идея была Саглара, и сейчас не может нам присоединиться, очень плохо. Идея, ей отключили свет, она сидит сейчас. Из-за того, что ей отключили свет. И вот так вот. Ну, я могу сказать то, что необходимо немножко подождать, и мы включимся, включимся в эту работу. И хотелось бы, чтобы побольше народу на это отреагировало, стали писать. Действительно, путь такой, что нам необходимо подать тиски на энергию, предоставляющую, компанию, да, это Ямайска у нас ростите, надо посмотреть точно. И чтобы они были, как, как бы загнать их в определенную вину, что, чтобы они уже были вынуждены реагировать и ремонтировать все эти ли, ли, ли, линии электропередач. Абсурдно, ну, да? да то, что а, абсурдно, то, что, такое? Что в судебной практике уже встречалось, что тот, кто подает тени, Обязан, по да? Пленного Верховного Суда есть по ЗПП, где, где, где, где потребитель не обязан доказывать предоставление ему некачественной услуги. То есть это должен доказывать ответчик. А в данном случае это энергопредоставляющая компания. Это у нас Россети или кто-то. Да, и... Что... Если у вас перегорела какая-то техника, вот котлы бывают, там платы сгорает, да, у кого-то вот, писали микроволновка сгорела. Если вы споткнулись в темноте, да, и именно в это время там нанесли себе какой-то там ущерб, да, если там у вас продукты даже испортились, как говорят некоторые юристы, да, это все надо обязательно фиксировать, сохранять чеки даже вот эти, да, с продуктового магазина на всякий случай. Сейчас все это сохраняете? потому что это может действительно пригодиться. Фиксируйте обязательно во сколько у вас времени отключилось, отключилось электричество, во сколько оно включилось, во сколько оно моргнуло. Вот сейчас несколько человек написали, что у них не отключали, но свет моргнул. От, от этого тоже может испортиться какая-то техника. Все это надо обязательно фиксировать, потому что если у вас сгорит какая-то техника, Доказать производителю или там, продавцу вы не сможете. Но вот как э, сказал Санал, есть постановление, да, пленного Верховного Нет, смысл такой, да, Царин, ты правильный, еще раз повторюсь вкратце, см, смысл, смысл -то такой, что нам необходимо собрать как много больше исков. И если будет там 100, 200, 300, 1000 исков, там, 500 исков, когда вот эта вот компания поставщик начнет действительно страдать, она куда побежит? Она побежит головному. Естественно, они побегут в правительство, да? Это как раньше было с теми же репрессированными. Они побежали в суд все, потом стали уже без суда выплачивать эти репрессированные, понимаете? То есть нам необходимо прецедент, прецедент массовый. То есть те, кто сейчас страдает от того, что у нас нет нету электричества из-за того, что все эти перегружены, провода рвутся, где деревня падает. То есть искать виновато, подавать иски, вы выигрывать эти иски, чтобы что чтобы обратить на, на это должное внимание, чтобы эти сети отремонтировали. То, то есть, так, таким образом. если мы говорим о гражданском обществе, то в том числе путем правовой защиты, судебной защиты мы защищаем права граждан. Мы в этом, вам поможем. Вот такая у нас стратегия. Я думаю, что 2-3 дня мы точно уже полностью ознакомимся со всей юридической практикой. Если есть юристы, которые хотят нам помочь, пишите там, мне, там, всем нашим активистам, и мы будем за завтрашнего, да, завтрашнего дня... мы на Оленина 377, и помощник, «Помощник». Там будем уже почаще находиться. С нового года мы начинаем работать. И вот, да, с этого именно с этого шага мы и начинаем наш новый год. Встречал такое мнение, пиш, ну, пишут в комментариях, что люди жалуются, да, и как бы контраргумент, что типа, чего на них жалуетесь, они и так работают там сверхурочно то сюда. Нет, нет, не я хочу понять, мы раз, обсуждали же это. Мы, да, да, да, давай, скажем. Да. А я поясню, что это как раз это переворачивание фактов. да? Или, ну, Потому что мы жалуемся не на тех людей, да, которые сейчас приходится на морозе работать ночью. А это как раз делается для их защиты. Они не должны так работать. Если они так работают, то им должны там, в разы больше платить. Поэтому те, кто работают да, в этих компаниях, ну вот электрики, да, кто сейчас, кому приходится это все сейчас восстанавливать, если у вас какие-то проблемы с работодателем, да, вы тоже можете обращаться к нам, и тоже этот вопрос надо проработать, потому что, ну, это ненормально, когда в тот же Новый год вот заставляли людей, бригады работать, и не только электриков, да, вот этих горзеленых хозсотрудников, там заставляли работать, причем, ну подробно не буду это уже говорить. В общем, если у вас проблемы на работе, кто работает в этих компаниях, тоже обращайтесь, тоже будем готовить э, такие, как сказать, бланки, исков, да, обращений. Да, Соня, соня ну, там Соня Кокосилась пишет, это позиция жертвы. Это не жертва, я сразу еще раз поясняю, это наоборот такая стратегия, чтобы к чему-то потом прийти. Uh -huh. Если мы путем судебных исков надавим на государственные органы или ну, вышестоящие инстанции, чтобы обратили внимание, uh -huh. это будет хорошо. Вот как раз о том, что я сказал, вот на, на Тима и написала, что она пишет, что это бесполезно подавать иски, вот муж работает в сетях, его не видят почти месяц, но если вы считаете это нормально для вас ситуация, то тогда бесполезно. Федеральные финансы они не придут на наш регион, наш регион не видит просто. Как сказал когда-то один товарищ, возможно, здесь в чате, я видел, ой, вернее, в эфире я видел, что мы статистическая погрешность, потому что нас очень мало, нас центр может просто не заметить. Поэтому нужно много исков, сотни, тысячи исков, чтобы Федеральный центр нас заметил, обратил внимание, выделил средства на ремонт этих сетей, чтобы вы видели своего мужа, чтобы он не работал круглыми сутками, как сказать, устраняя вот эти аварии из-за изношенного обложения. Согласен. То есть так, такая стратегия у нас, да, она не там... Она не однодневная, она на длительный, на определенный период рассчитана, чтобы таким образом заставить наши высшестоящие инстанции работать, чтобы не было такого в следующий Новый год, чтобы люди опять же страдали, те же дети, дети мерзли, старики мерзли, люди были без света, без интернета, а работники электрических сетей работали, не покладая руки, и жены не видели своих мужей, там дети, отцов. То есть, если у нас это получится, потихоньку потихоньку мы к этому придем. По большому счету, мы сейчас помогаем нашим, как сказать, вот этим службам, да, нашему руководству республики, которая может быть, и обращается в федеральный центр, но таких регионов в России сколько? 89, или сколько там? И Калмыкия, 80 с лишним, да, Калмыкия на последних местах, когда на них обратят внимание, неизвестно, если мы будем молчать. Надо также подавать это все, как сказать, в рамках закона, все, то есть те процедуры, которые и предусмотрены для того, чтобы на нас обратили внимание. Если, например, руководство республики просит, какие-то средства на замену этих сетей. А то же самое делают остальные регионы. И до нас очередь неизвестно когда идет. Поэтому э, жители республики должны, как со своей стороны тоже обратиться, подать иски на, ну как минимум подать жалобы в Россети, да, потому что ну, на сайте надо найти эту форму. Я ее найду и выложу ссылку на нее, э, чтобы обращались быть, даже это действие, да, какое-то. Вот. Но и в дальнейшем надо, конечно, подавать иски, если у вас уже есть, как сказать, ущерб материала. Правильный вопрос. Может быть, и так. То есть, это оказана некачественная электрическая услуга по электроснабжению. То есть закон о защите прав потребителя предусматривает определенный отказаться от от услуги, попросить по ниже цену. То есть мы это все изучим, и на днях, я думаю, через 20 дней мы все скажем вам и начнем по этому поводу уже продвигаться, идти вперед и как-то разъяснять. Я думаю, у нас ЦРЭН пока будет на связи объяснять это все, разъяснять, а попозже уже мы подключимся. Ну, очень, много, очень многие люди пострадали. Если с отключением столкнулись все наверное абсолютно все но пишут уже конкретные люди что, что у меня там перегорело а там то-то другое а то я слышал что у кого-то перегорело а теперь же люди сами пишут что конкретно уже сегодня кто-то говорил котел да перегорел не котел а какого у... пламя Ба... а вот да Баир, да он сделал что... свои... не ну уже. видишь и люди сами делают чтобы быстрее там Включите отопления вот это естественно надо делать но обязательно фиксируйте обязательно берите чеки если вы вызываете электриков тоже это должно быть как-то зафиксировано что вам делали ремонт вот соглашение пишет Россети Юг, интернет приемный подать жалобу то есть мы для вас на днях предоставим несколько методов воздействия а, Россети или жалобы, или иски, или еще что-то. Но чтобы мы массово, нам необходимо массово, чтобы вы, мы и вам поможем, вы поможете нам. И вместе мы вот такой, в такой коммуникации пойдем, я думаю, у нас должно получиться. На выборах же у нас получилось, то здесь тоже должно получиться. То есть это определенная тоже акция такая будет у нас. О чем мы раньше говорили, кстати, я об этом раньше говорил, примерно Хотел бы да. одну Багму Берчу, да. Вот он жалуется, что у него э, не вытягивает колонка, нет напора воды. Это тоже из-за отключения электроэнергии. Там не хватает, да, вот этих насосов. От того, что... Да, нет электроэнергии... я пойду людей отвезти. Давай да, завтра давай. на связи. И зарядку что... мою не забудь. Да, Всем пока. Всех с Новым годом. Всем удачи, здоровья, счастья. Самое главное, что все живы, здоровы, да? В общем, по-моему, вот Саглара нашла эту форму жалобы. Сейчас я ее попросил скинуть в личку. Если ты здесь, Саглара, скинь мне в личку эту форму жалобы, я ее размещу в сторис и давайте подавать жалобы, у кого отключили электричество. Ну и там надо написать, что если вы помните, за предыдущие дни, когда у вас отключали, это тоже все надо указывать. То есть, если даже вы не, не к чем доказать, но если будет много подтверждений от разных людей, что именно в это время на определенной там улице отключался свет, то это будет уже, как сказать, доказательством. Так что всем, всем тепла, всем энергии, электроэнергии. Следите за новостями, за эфиром. Скоро э, пойдем в атаку на Россети, да, чтобы они на, нас заметили и провели, провели нам хорошее электричество. Ну или, по крайней мере, также и, и на, обратили внимание на цены электроэнергии, которые у нас самые высокие не только на Юге, но и в целом по стране. Все, всем